Приветствую вас, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать, на чем я монтирую свои видеоролики. Я монтирую практически все свои видео на своем телефоне Xiaomi Mi 6 через приложение KineMaster. Компьютер у меня очень старый, не тянет по системным требованиям для монтирования видео в Adobe Premiere 2019 года. Поэтому приходится использовать мой смартфон, на котором 8 гигабайт оперативной памяти, я приобрел приложение KineMaster, оно мне очень помогает при монтаже, оно очень удобное. Давайте я вам покажу основу, как в нем работать. Чтобы создать новый проект, нажимаем центральную кнопочку. Выбираем формат. Если вы, допустим, делаете видеоролик ну, для ТикТока, выбирайте центральную кнопку 9 на 16. Если вы для Ютуба 16 на 9. Один 1 к одному. 1 для Инстаграм. Я обычно использую 16 на 9. Вот он новый проект, сюда мы можем подгружать видеофайлы, нажимаем мультимедиа, выбираем либо видеоролики, либо фотографии для монтажа, заходим в какую-то папку, где мы сохранили все свои видео, либо фото, у меня есть видеоролик, выбираю, он у меня сразу же добавился, я могу добавить свою музыку, нажав на кнопку аудио, вот этот, нажимаем плюсик. Вот ролик в том месте, где у нас был курсор, добавился. Эти видео и аудио файлы можно легко редактировать. Я хочу вот вырезать, например, вот в этом месте, где начинается у меня аудиофайл. Я выделил аудиофайл, вот он выделился желтым. Мотаю в самый край, нажимаем на сам видеоролик, нажимаем разрезать. Разрезать в точке воспроизведения. Все, нажимаем галочку. Левую часть мы можем корзину удалить. Можно отключить звук на самом видеоролике, нажав на микрофончик выключение звука, галочка. Вот, смотрите, все у нас получилось. Далее мы можем добавить какой-нибудь слой, например, наложение, различные спецэффекты, значки, смайлики и так далее. Допустим, я могу поставить вот этот вот эффект. Вот он, этот эффект, я могу подвигать могу повернуть увеличить можно его продлить можно настроить как он будет появляться допустим вот скольжение вверх то есть он снизу появляется также как будет исчезать скольжение вниз нажимаем play вот он как светится и исчезает вниз также есть эффекты например типа сломанного телевизора можем растянуть на весь экран Можно делать все, что угодно. Изменить настройки этого эффекта. Также можно записать голос. Например, я записал вот так голос. Например, я записал вот так голос. Текст можно добавить. Подписывайтесь на канал. Растянуть это. Сделать цвет текста красным, допустим. Сделать фон. Например, желтый. Теперь мы нажимаем слева кнопочка поделиться. Снизу справа видно какой объем будет занимать этот видеоролик 1660 мегабайт. Нажимаю экспорт. Ну вот и все. Экспорт произошел у файла. Этот файл у вас хранится в папке KMaster и экспорт. Есть бесплатная версия в интернете на Play Маркете этого приложения. Вот есть платная версия, вы знаете, где можете скачать. Пожалуйста, пользуйтесь, монтируйте видео. Программа очень удобная, самая удобная из всех, что я пробовал. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить ни одного моего видео. Пишите комментарии. Всем пока.